Ага. Я и и это а? Только и А теперь давайте подарим себе громкие аплодисменты! Пойти в эту вечеринку по-новогоднему Через огромные сосунки Ну, вы это сделать, пожалуйста, вставайте все друг за другом Прямо за нашим ТикТоком Конечно, одна команда ТикТока, а вторая моя Так, ребята, команда ТикТока скорее подходит ко мне ТикТок я с тобой, блин Я за тебя ТикТок Я за тебя ТикТок, Ой, ой, Сань, Сань, нет, стоп, я же ютубер, блин Я же ютубер, блин забыл. Извините, я забыл, что я ютубер. Я же ютубер. Я же. Я забыл, что я ютубер. Я же блогер на ютубе, я же ютубер между... Okay, все Давайте, друзья, И на этом я в коши, я ютубер. Блин. На этом я в Коши, я ютубер, ага. Здорово. Еще раз. Я, я же ютубер, точно, вспомнил. Еще нет, у нас уже прошло. А у нас осталось 10. 5, 8, 7, 6. 5, 10, 11, Ой, 12, Я же 12, 11, 12, я же понял. Отлично, а это значит мы справились. И наращивая громко вот ночь. Ну что, друзья, вы видите справились. вами. Мы хотим вас попросить стать всех плодей стульчиком, чтобы вы могли увидеть особенную специальную новому программу, которое мы для вас приготовили. Это программа. Это генератор. А, а может я тут сам? Ну, ну Ну не, знаю, ну, ну, ладно, стану ну, Субтитры